Всем привет! У нас новинки. Это у нас бочонки под лампу GITS 53 разных форм. Квадрат выглядит следующим образом, минималистичный и здорово такие светильники ставить в углы помещения. И круг. Корпус у нас изготовлен из алюминия и прочный патрон из пластика PBT. Серия наша стоит из черного и белых цветов, их можно миксовать. Вы можете миксовать разные формы, например, углы. О, в углы ставить как раз квадраты, да, а по периметру пускать круги. Либо же миксовать белый и черный цвета. Любые решения смотрятся очень эффектно и красиво. Вот таким образом у нас выглядит светильник квадратный, порошковая окраска. Она как и с внешней стороны, так и с внутренней. Соответственно, светильник выглядит со всех сторон очень симпатично и эффектно. В выключенном виде светильник будет выглядеть следующим образом.